История показывает, что те люди, которых затащили в какую-то религию, я повторяю, не к Богу, а именно в религию, в какую-то религиозную организацию, эти люди, они не следуют за Иисусом Христом. Они все делают, потому что надо, но они не делают это по любви. Эти люди никогда не смогут встретиться с Богом, пока они не полюбят Бога, пока они сами не захотят встретиться с Ним. Только те люди, которые по-настоящему захотели познать самого Бога, а не религию, эти люди, они встретились с Богом. Они действительно влюбились в Него всем своим сердцем, всей крепостью своей, всем разумением своим они влюбились в Господа Бога и теперь они любят ближнего как самого себя и они действительно не представляют своей жизни без Бога. Их не нужно заставлять молиться, их не нужно заставлять следовать за Иисусом Христом, их не нужно заставлять служить Богу. Они это делают потому, что они не представляют своей жизни без Бога, они Его любят. Они это все делают не потому, что надо, а потому, что они любят Бога. Поэтому те люди, которых заставили прийти, я повторяю, не к Богу, а в какую-то религию, такие люди никогда не встретятся с Богом. пока они не осознают что им нужен сам Бог, они а религия, они а те люди, которые привели их в эту религию. Не нужно доказывать что-то этим людям, взыщи лица Господа, найди, найди Господа Бога, и тогда ты поймешь что без Иисуса Христа твоя жизнь не представляет ничего на этой земле. Когда ты влюбишься в Господа Бога, ты будешь следовать за Ним, и у тебя уже не будет своего собственного Я. Ты отвернешь себя, ты возьмешь свой крест, и ты будешь следовать за Ним так, как Он этого хочет, а не так, как ты считаешь правильным.